доброго здоровья всем сегодня хотел бы поговорить о, о том как не платить жкх да, жилищно коммунальные услуги ну первое чтобы объяснить вкратце чтобы не растягивать ролик да вот у меня отец умер три года назад но до сих пор на него приходят квитанции не подписаны никем нет ни печати ничего да, квитанция за задолженности за свет. Вот и тут написано, что за электричество 17 ноября 2016 года меня отключат за неуплату. Да, ну вот как видим уже ноябрь прошел, а я до сих пор как бы не отключен и этого не сделаю, потому что все прекрасно понимают. Поясню. Когда вам приходит квитанция да, Об оплате Она же приходит не с почты Она приходит ну, Вот так вот ее разносит да, ну, С почты, но ее разносят Не под роспись вам, никакой никаким извещением Вы не подписываетесь То есть вы получаете в ящик эту квитанцию Берете, смотрите сколько вы должны По газу, по свету, по всему Идете Подписываете ее Оплачиваете, вам отрывают э, Часть да, одну вам, одну им. Вот. И тем самым вы думаете, что вы все оплатили, все хорошо. На самом деле вы оплатили в никуда. Какому-то банку. Э, еще есть информация, пока не проверенная, что вообще платится там за границу все это. Да. Уходят заграничные банки. Вот. Э, то есть, почему предлагаю не платить? Не платить можно очень просто. Если вам говорят по электричеству у вас задолженность вы требуете просто у ну вот в моем случае Мосэнергосбыт, да, требуете у них просто. А на каком основании вы им обязаны платить? Что это? Ихняя станция, они ее строили, то есть это ихняя собственность. И если это ихняя собственность, то соответственно предоставьте документ, что это ваша собственность и от кого она к вам перешла. Таких документов у них нету, поэтому все делается на понтах. То есть берут всех на понт. Вы же сами расписываетесь. Соответственно, если вы не распишетесь в ней, то у вас не примут платежку. Почему? Потому что тогда вы можете, если они возьмут ее без вашей росписи, тогда вы можете заявление написать, что с вас вымогают вот эту сумму. И тогда уже им кранты, это вымогательство. А когда вы подписались и подадите на них да, заявление, что они с вас вымогают, они скажут, вот ваша подпись, вы же сами платите, мы вас не заставляем, как бы мы так шутим. Да, мы, мы просто шутим, вот ссылаем людям такие вот квитанции, просто с 1 апреля, как говорится, угораем, шутим. А вы сами платили, как бы мы тут не виноват люди мне говорят, что ну а я вот плачу вообще по электронному виду по электронному еще проще а, могут обрушить весь сервер и вообще потом вам предъявить, да, что э, вы вообще никогда не платили и вам такой долг там могут навесить что вы там вас выкинут просто из квартиры вот. но опять же из квартиры угонят это тех, кто будет подписывать все опять же говорю, не подписывайте никаких документов пускай вам доказывают Нет. В праве о человеке сказано, что человек не может быть осужден до тех пор, пока его вина не будет доказана. Соответственно, они пускай доказывают вашу вину. А вы можете им предъявлять. Также э, там э, да, канализация, как там, э, служба, вот это вот, водоканал. То же самое, спрашивайте у них, ребята, а когда вы получили эту собственность, ну, это имущество собственность, кто вам передал? Да? землю вам кто передал, где вы построили это все. То есть вот так вот выясняет, э, да, путем отхода назад нас все время гонят вперед, а путем отхода назад мы понимаем, да, что э, можно задавать вопросы, пускай они отвечают уже. То есть вот эти якобы госслужащие, да. То есть то же самое и с газом, да. Вы ни за что не должны платить вообще. Ни за газ, ни за свет. Почему? Вот э, Леша Старостенко, тут -то тоже. Он говорил, что какая-то амортизация труб там. Я смотрел его видео. Да никакой амортизации труб ничего не должно быть. Это еще должны к вам прийти и спросить, какие трубы вкопать. А то они вкопают каждый год железные. Там через год они сгнили, новые кладут. И так вот постоянно отмывание бабок. Также асфальт кладут, постоянно его сдирают, кладут, сдирают, кладут. Хотя можно положить раз и навсегда хорошо, да? Вот, то есть ну, понимание да есть, то есть вот вам приходит платежка, разберитесь от кого она пришла, ну кто, что это такое вообще, почему, на каком основании она приходит, да, то есть, причем вас не заставляют вы, вас не уведомляют, да там с уведомлением письмо не приходит, она просто вам бросается в ящик и все, и вы идете и платите как дураки, не спрашивая вообще ничего. А вот это, на это и расчет как раз Чтобы вы не спрашивали, а шли как бараны Давайте вот платить Вы должны платить За газ вы почему не должны платить? Потому что он добывается Он добывается, а если вы возьмете конституцию То недра принадлежат населению, народу вот. И если они торгуют этим газом да, То соответственно здесь он должен быть в обиходе Бесплатный вообще А нам его еще и продают на наши жители ну грубо говоря, у вас возьмут вашу вещь и вам же ее продадут нормально? Вот. то же самое с электричеством говоря, мне вот говорят да, люди, ну отключат тебя ну вот не отключают, как видите а если придет электрик, да, они люди подневольные там, э, отрезать например, вы ему просто объясните то, что, родной, давай мы сейчас вызовем полицию, чтобы все было по закону и при полиции ты сделаешь нарушение то есть без, без суда, без, без следствия ты отрезаешь провода. И это называется порча имущество. Соответственно, ты будешь нести ответственность. Но мы это все зафиксируем, запротоколируем с полицейскими, чтобы потом было кому предъявлять. Вот. И увидите, как электрик просто откажется от этого. Он скажет, конечно, мне там приказали, но мало ли что кто приказал. Кто приказал, пускай вот сам вам объяснит сначала каким образом он стал владельцем там всего этого, да? Кто ему землю отдал, кто ему отдал собственность то, что он не строил. Вот вопросы, задавайте вопросы. Да? Как есть вот богатырь у камня, да, это как стоит богатырь у камня, да, у него путь налево, направо и вперед. Но есть еще путь четвертый, да, на все четыре стороны света, это правильно? И четвертая сторона света. Это сделать шаг назад и осмотреться. И вот этот вот шаг назад, это как раз задавание вопросов всем вот этим ЖКХ, прокурорам там всяким, да, там, э, всяким э, судьям там. Ведь вот я смотрю много роликов сейчас с судьями, люди, люди не признают якобы судью, но все равно ему какое-то ходатайство несут. Какое ходатайство? Напишите письмо просто о том, что президента не существует российской федерации согласно конституции да, в третьем году она была принята а в 2000 пришел Путин 81 статья говорит о том что президентом может быть человек проживший не, не менее 10 лет на территории российской федерации то есть а Путин если отнять от 2000, 2000 93 год то получается 7 лет, то есть он не может быть президентом по конституции а соответственно если он не президент президент назначает судей, прокуроров, министров, э, кто их тогда назначал. То есть они тоже все никто. Никто. Вот спрашивайте документ. они как обычно там, не, не хочу вам показывать, не буду. Ну не хотите, да пошли вы нахрен. Все, я тогда тоже пошел, мне не интересно ваш там, что хотите можете писать. Решение суда я вашего не согласен. И опять же говорю, не расписывайтесь ни за что. Никакой росписи нигде не ставьте. Все, идите нахер, все, я человек, все. Хотите доказать обратное, что я не человек? Доказывайте. Доказывайте, а я посмотрю. Вот. То есть вот даже, э, да, человек мне объяснял, как вот э, поступает, да, полицейский, когда человек не называет себя. Они не знают, что с ним делать, они не знают, как его оформлять. При нем нет ни документов, и себя он не называет. И вы можете не называть себя согласно 51 статье. да, не свидетельствуть против себя. Вы можете документы не показывать, ни гаишникам, никому. Да, гаишникам также. Э, вот 24 статью всем все время говорю. Э, возьмите, да и предъявляйте им, что, что они должны подтвердить свое гражданство. Судья, прокурор, э, гаишник, полицейский, там, пристав судебный. Подтвердите свое гражданство. Если вы гражданин Российской Федерации, подтвердите его документально. Я хочу это видеть. Ваш паспорт не является, да, вы иммигрант по вашему паспорту Российской Федерации, потому что вам выдает до этого миграционная служба, а до этого паспортно-визовая служба. То есть, ну, такая же виза на жительство просто, вот и все. Вот эти вот вопросы задавайте. Вот я, наверное, еще раз повторю, да, была история, да, когда я позвонил в агентству агентство да, по продаже земли и задал им вопрос у вас земля ну, продается? они говорят, да, конечно я говорю, а документы в порядке? они говорят, ну конечно, конечно в порядке я говорю, а могу я узнать прежнего владельца? ну от кого вам пришла эта земля? ой, мы там перезвоните сейчас, мы это и все и ни звонка, ни ответа, ни привета я вот общался тоже с человеком по скайпу он говорит, что он уже вот 10 лет не платит никому ничего и он хотел также вот взять землю. Знал, что земля бесхозная вообще. Он пришел вот во все эти организации, да, там реестр или как он там, кадастр. И говорит, ребят, ну бесхозная земля, я ее себе заберу. Ну, буду обрабатывать, что-то делать с ней. На что ему говорят, ой, нет, она там под кем-то, надо искать. Искали-искали, ничего не нашли. Говорит, ну, все равно вот оставьте телефончик, мы там это, позвоним вам потом, должны найти. В итоге, действительно, через час ему позвонили, уже совсем другие люди, говорят, вы хотели купить землю у нас? Ну, уже купить, да? Он говорит, а как же, ну документов-то у вас на нее нет. Они говорят, да какая разница, мы тебе напишем, какие хочешь. И вот так вам чубайсы и вся эта измороси тварь, они вам просто пишут бумажку, а вы как бараны идете, ведетесь, подписываете. вам сказали, надо это подписать. И вы, да, подписываю. Все. А раз подписал, согласился, тут уже все, они скажут, ну что, мы, мы ж... другое дело, когда там с вас пытаются что-то выбить, но это уже, извините меня, вы можете защищаться. Если вам не подтвердил гражданство ни один полицейский, ни один судебный пристав, вы можете оказывать ему вооруженное сопротивление даже, вплоть до удара топором, ножом, неважно, а как еще они хотели. Какие, могут, какие он может предъявлять, да, вот, полицейские, они обучи, отучились, да, вот, одну фразу выучили, вы не исполняете законные требования сотрудника полиции. Да ты еще не подтвердил, что ты полицейский. То есть, если, если ты не гражданин Российской Федерации, то полицейским ты быть не можешь. Вот и все. Российская Федерация это не государство. Подписываются все там своими Как вот у нас там Я уже говорил это в принципе в прошлых видео Да, там В Путин подписывался, Но ребят э, и Сталин подписывался Вообще получается своей кликухой Ведь у Сталина Это его прозвище Сталин Это не э, его фамилия Ну если они так подписываются Ребята вот вы думаетесь э, Какие кто что там принимает Какие законы На вашу волю никто не действует Никто не влияет на вашу волю вас не заставляют ничего делать, не платить ничего. Вы, вам просто вас просто обманули, вот так сказали, ой, надо платить, иначе выселят. У-у-у, пыли нагнали на вас, и вы в панике быстрее бежите. Ой, лишь бы там не просрочить. Ребят, я не плачу и платить не собираюсь. Я уведомил всей службы в своем городе. До того момента, пока мне не предоставят действительно документально, от кого получено все имущество, да, я платить не буду. А зачем? Кому? За что? Вы добываете, вы продаете. Значит, это и мне принадлежит. Значит, вы мне должны долю какую-то. Раз вы мне деньгами долю не выплачиваете, ну будете выплачивать так, значит, газ мне будет бесплатно. Вода бесплатно. Электричество будет бесплатно. Все. Все, ребят. И обслуживать вы будете. Все это бесплатно. Потому что с, с бюджета вы будете брать деньги, менять трубы и все остальное. Все. Я платить ни за что не буду. А получается, получается так, они хорошо устроились. Они продают и туда, да, как, как дуют корову за все соски. И за рубеж продают, все недра там, и алмазы и прочее-прочее. Все, все, все гонит туда. Плюс с вас собирают, потом бензин с вас еще собирают в три дорога. А вы все платите, ведетесь и радуетесь жизни, что вот так вот все плохо. Да и будет плохо. Для вас всегда будет все плохо капитализм это это паразитическая система паразитической остановить этот паразитизм можно можно только не платя ни за что не платить вообще ни за что ни за какие жкх какие-то там компании появляются нахер они вообще все нужны идите все в жопу вот я себе сам меняю трубы сам себе за свои деньги покупаю я, трубы и меняю, батареи меняю себе где эти все компании, куда они сидят Почему, блядь, почему их нет никого Куда деваются деньги Вы только вдумайтесь, поскольку вы денег в месяц платите Мне вот человек э, Тут вконтакте переписывался Он мне говорит, ну как же вот, э, Ну там рабочие пострадают Которые там на водоканале на... Да и ребята, они получают зарплату Копейки стол. Вот представьте себе с города Сколько собирается мзда какая Вот просто подумайте, вот со 100 тысяч да, ну примерно 100 тысяч город Да, маленький возьмем, городишко, да Вот как мой там, 150, по-моему, у нас тысяч город Да, вот вы вдумайтесь Со 150 тысяч, ну в среднем, ну ладно, 3 тысячи пусть Вы представляете, какие суммы собираются за месяц? Каждый месяц это Это каждый месяц, ребят Это можно не такой город захерачить, охренеете вообще Все, блин, я не знаю, дороги, наверное, золотом покрыть а мы все платим, платим, платим. И все нам говорят с телевизора. Денег нет. Денег нет. там том Сирии война. Какая война? Вы что, хорошего? Перестаньте уже быть-то быдлом-то. Хватит уже этот телевизор смотреть. Это дерьмо это. Вдумайтесь, башку свою включите. Не расписывайтесь ни за что. Посмотрите, возьмите, не платите. Посмотрите, что дальше будет. А ничего не будет. Будут угрожать, и все. Сюда Суде... приходят повестки типа судебные. Не ни печати, ничего. Вот я говорю, вот даже вот. Вот, нет, ничего. Не ни роспись, не печати. Угрожает или что ты мне угрожаешь? Кто мне угрожает? Кто это? Вы кто? Платежки будут приходить, пускай приходят он, У меня он как человек говорит, он мне хорошо на растопку печки. Вот и все. Пускай тратит деньги, если он так хочется А вы ничего не тратите на них. Все, ребят, я отказываюсь платить до тех пор, пока вы мне документально... Не, под, не подтвердите то, что это ваше действительно, от тех-то тех-то людей вам досталось. Они действительно были согласны, есть все решения, есть нотариальные заверения. А этого нет ничего, ни у кого. И вообще не может быть ни у кого никакой собственности, да? Как говорят, на земле нельзя ничего украсть, можно только переместить с места на место, вот и все. Поэтому, ну, вы вдумайтесь, подумайте головой -то. Вас никто не заставляет, на самом деле вас никто не обязывает платить за ЖКХ. Вы сами это делаете, сами, добровольно. На вашу волю никто не влияет, те, кто наверху, они знают, что они такие же люди, как и вы. А Богом дано так, что на волю влиять нельзя человеческой. Это против правил. А раз против правил, значит будут санкции. То есть, если ты человека, над человеком проявил насилие, да, жестокость, там, насилие над ним провел, все, тебе аукнется, не тебе, так твоим детям, но аукнется обязательно. Это неизбежно. Поэтому они это все знают. Поэтому там тот же Сталин подписывался и Сталин. Он кликухой своей подписывался под документами. А ни хрена не фамилии. Я не удивлюсь, что и Путин это тоже кликуха. Так что думайте сами давайте включайте мозги свои и начинайте действовать вот и все за что плачу не надо ничего там э, э, спорить там что-то еще что-то ваши документы 51 статья, не буду тебе показывать документы э, на основании 51 статьи не свидетельствуй против себя показав тебе документы я против себя свидетельствую а если человек не называет себя вообще никак они не знают, как оформить человека. Без бумажек они ничего сделать не могут. Им нужны ваши бумажки, все. А если вы не называете себя, э, не, говорите, я не хочу с вами разговаривать, зачем мне нужны, не хочу я с вами беседовать, все, все, все рассыпается, они ничего сделать не могут с вами. Ну вот и все, и, и, и пойдет тогда. Вот оно вам, как вы там говорите, у кого-то там матрица, у кого-то там э, э, система. Какая нахрен система? Вот она так и разваливается, эта система. Легко и просто. Перестаньте ее кормить деньгами, она подохнет сама. Все. Все очень просто. Никто вас не заставляет. Я же говорю, вот, если вы сейчас отвлечетесь от меня и вспомните, как вам приходили платежки, как вы платили, вы, вы ничего, ни, ни, ни, никто к вам не пришел так, ну-ка давай подписывай. Нет, вы сами. Добровольно, на добровольной основе. И все так на добровольной основе и сделано. То есть Бог не влияет на волю человека. И, соответственно, человек на, на человеческую волю влиять не имеет права. Он может обманом только, да, человека заставить. Ну, это не заставить, а это на глупости человека называется. Ну, грубо говоря, если ты не знаешь леса, не ходи в лес. Да, или изучай. Чтобы тебе там не заблудиться. То же самое и здесь, они э, просто обманывают, да, как бы и по телевизору, говорят, о, сейчас платный, сейчас въезд в город платный будет. И все же будут платить как бараны. И никто не задастся вопросом, с какого хера это вообще такое такое. Вы кто вообще решать-то такое? Вы если вспомните Конституцию, э, ту же самую, да, есть статья 7 Конституции. Ну забавно, пускай она не закон, эта Конституция. Но они должны действовать по ней. А по-другому-то с чего они действуют? По беспределу? Ну тогда ты не полицейский, ты обычный человек, бандит, только в форме. Значит, я тебе окажу сопротивление. Есть у меня оружие, нож есть, я тебе его воткну. Пусть убивать не буду, ну ляжку я тебя распотрошу. Все. Вот статья 7. Российская Федерация, социальное государство, политика которого направлена на, на, на создание условий обеспечения достойной жизни и свободы развития человека. Ребят, 7 статья Конституции РФ ну и кто вам, какие вам условия созданы за это плати, за то плати причем сам добровольно, никто же не принуждает а то что они там угрожают это все чушь это все чушь, если нет судей, нет прокуроров но если нет президента, кто их назначал то ребят посмотрите предыдущие видео там мирская империя с дополнением есть да, ну и все мои видео там много чего здравого Ребят, какой судья вас может судить, на каком основании? А то вот смотришь, э, суд приходит судиться, я вас не признаю судьей, судья этот сидит или как он там, э, подобие судьи. Ой, у вас есть ходатайство? Да, есть и несет. Зачем же ты несешь ходатайство, если ты его не признаешь? Если ты пришел, говоришь, э, вы судья, судья, подтвердите свое гражданство и свои полномочия. Если нет, до свидания, я с вами разговаривать не намерен. Все. Вот и все, весь разговор. А вот это вот бегание шорканье что-либо что там Да, ну вот, например, тут я смотрел видео Прокурор вообще борзел там совсем Ну, скажите ему прям в лицо, баран ты тупой Ты выйдешь на улицу после работы, я сломаю тебе голову биту Я просто проломлю тебе голову И ты будешь инвалидом, сопли будешь через нос выпускать И больше ничего не сможешь делать Все, ты такой же черт, ты никто. Не... Ты никто, не ни прокурор никакой. Ты не подтвердил вообще. Они должны подтверждать вам. Прежде всего, вам они должны доказывать. И вы должны вопросы задавать, Они а не, не на их не отвечать. Если я начинаю вопрос задавать, я сказал, все, иди нахрен. Я на твои вопросы не обязан отвечать. Ты никто. Пока ты мне не предъявил, что ты судья, прокурор, мент или еще кто-то. Ты никто. Никто. Задумайтесь уже. И вот я еще раз повторюсь, по платежкам пойду не платите ничего, вот у меня я говорю, вот, чтобы не быть голосом вот вот, 17 ноября видно, не знаю, не видно я уже отключен от, от света все Но ну, видите, я вот без света с вами как разговариваю весь включил иллюминат, чтобы было видно что его нет поэтому то же самое за воду один и тот же вопрос долбите, вот я если в скайпах постоянно людям повторяют, почему-то никто не, никак не может понять. Один и тот же вопрос всем задается. Предъявите, что вы хозяин того всего, что вы гражданин. Предъявите территорию Российской Федерации. Говорят все, вот территория Советского Союза. Ребят, да нет, даже территория Советского Союза. Мы даже не, неизвестно, где живем. Но реально неизвестно мы, где живем. Неизвестно, как, как это определить Вы сами видели эти пограничные столбы? Вы сами это объезжали? Так вот, если вы сами еще не объехали это Вы не можете утверждать, что это так Те же вот, да, подчерковельческие Я, конечно, говорю, что не расписывайтесь но в принципе, -то, вот я просто дошел до этого В принципе, можно и расписываться, если захочешь Смысл того, что ты можешь потом легко отказаться от этой росписи Очень легко Почему? Потому что ни одна подчерковическая экспертиза не делает точных ответов. То есть они могут написать, возможно, вот, под таким-то таким наклоном было вот это написано, возможно, что это делал этот человек, но это не значит, что это делал этот человек. Это возможно. Любой эксперт, это как он? он ну, как предсказатели. Может будет, а может не будет. Вот то же самое эксперты, любой эксперт в любой сфере. Потому что не изучено, до конца изучить ничего невозможно. Невозможно понять до сих пор, что такое человек. Вот я говорю, заявляйте себя человеком, и все. Я человек. А там вы кто? Э, там, какой гражданин? Я какой я гражданин, ребят? Я человек. Ваше имя. Какая тебе разница? Не, какой, какая разница, какое имя? Я человек. Что, Че, будешь оспаривать, что я человек? Ну докажи мне обратное, что я не человек. Если не знаю даже откуда человек появился, не ученые даже до сих пор не подтвердили там все теориями своими бросаются. Ну, ну все, вы должны переть на них, они они на вас. Вы должны говорить, подтверждай, подтверждай. Говоришь, говоришь что что ты прокурор, подтверди. Говоришь что ты судья, подтверди. Говорите что я должен платить за что-то там, подтвердите мне. Подтвердите мне, за, за какого хрена я должен платить. Из-за чего? Начинаются нормы законов, э, эти там свои правила, какие-то правила, нахрен посылаются, когда есть конституция. Все, нахрен посылаются правила. Еще хотел вот по печати сказать. Все вот говорят, вот такая должна быть печать. Вот, да? вот она, герб, гербовая якобы, государственная гербовая. Ни хрена подобного. Гербовая она будет только тогда Вот я специально, у меня есть конституция с гербами, и с флагом Вот гербовая она будет Только та, вот, так, вот в таком вот виде Вот в этой рамочке Туда же это написано, что она обязательно Вот в этой рамочке А здесь ее нет, в этой рамочке Она внутри орла А как мы видим здесь, она должна быть Снаружи Так что это тоже херня, а не печать Мелочи, на мелочах все и делается в мелочи проще обманывать, ее не замечают. Раз, подтасовочку, и все. Так что задумайтесь, и будете жить хорошо. Ну, естественно, мне там говорят, ну как же, если мы там это, а, а как вот нам ресурсы какие-то вернуть, а чего вы можете вернуть? Ну, идите на нефтепровод, работайте там, Откачите себе канистру. А так вот вы, смотрите, вы освобождаетесь от уплаты газа, света, да там э, канализации да э, опять же можете не платить страховой компаниям за этот за авто, авто, автогражданку. вы можете заключить договор отдельно со страховой компанией на случай того что если вы там вдруг ударите машину но каждый год обязательно вы это делать можете не делать вы не обязаны этого делать вот то есть с э, э, Смотрите, смотрите и, и понимайте, что вы, что вы смотрите, к кому вы приходите, что вы хотите от них. То есть, по-другому никак. То есть, вы, вы вот от этого всего освободитесь, естественно, вы будете работать там, да, продолжать, ну, чтобы прокормить себя, свою семью. Но, извините меня, вы уже никому не будете платить. Ничего. Никакие поборы в школу, в школу поборы начинаются без проблем, к директору, пускай директор пишет письменно, удостоверяет, что за что, куда потрачено будет, если они так хотят, чтобы потом можно было спросить через прокуратуру, все, начинайте уже давить на них, на всю эту шваль, потому что эта шваль давит вас. Мы вымираем, пьянство, наркомания и прочее херня. Ипотеку настолько помоями поливают. Все. Или, или мы, мы или выживаем, да, и живем. Или нас просто, ну, добьют, да, подохнем, и передохнем. Будем, как индейцы, в резервации. Все. Я, у меня нет страха никакого, ни перед кем мне плевать. И кто придет сюда ко мне с мечом, как говорится, от него и загнется. Мне все равно. Я прекрасно подготовлен, понимаю чем может все, все закончиться? Я знаю, что э, полицейские это сыкливые люди, в большинстве своем. Не все, но в большинстве своем. Прячутся за форму. Все. Больше ничего они не могут. Так же и прокуроры. Все вообще э, э, маломайские вот эти вот сидящие в органах это трусливые паразитирующие люди. Э, э, с синдромом мании величия. Вот и все. Ну, надо по голове раздать. Да, это мне нравится вот в фильме там... Э, сериал был, Карпов там такая была это когда к Карпову к этому приехал какой-то ФСБшник он сказал, вот он ФСБшник у тебя что, родной, кровь не течет, что ли? или ты бессмертный? все в этой жизни случается и никто искать не будет вон, я говорю, убили в Домодедово двух гаишников, кто думаете, что-то ищет расследует? да закопали с, якобы с почтями про семьи про их не забыли все вот и все, семьи теперь выживают Без кормильцев, без всего Ну и все А чего вы хотели еще? Мы живем в бандитизме И бандитизм этот поощряем А раз поощряем сами Ну, соответственно, ребята, а кого? На себя пеняйте тогда Если вы идете и за платежку сами платите Сами И еще говорите, ну какие козлы, блин Мы там повышают нам Конечно, вас, да, да над вами изгаляются Как хотят и ржут там в своих калуарах. Кокарин нос припудрят и ржут там сидят. Вот как мы быдло наказываем плохов этих. Все. Предъявляйте мне. Вот единственный вопрос себе в голову забить. Вы мне должны доказать. Не я вам буду доказывать, Вы должны доказать мне. Вы же пришли требовать. Ну вот и давайте, родные. Вперед. Труба зовет. Ладно, благодарю всех за внимание. Может быть так как-то получился ролик такой эмоциональный, но просто очень много вопросов таких вот задают мне по ЖКХ, поэтому он уже, ну, в, в, вымораживает просто, когда объясняешь человеку, да пошли их нахер все. Все, ты чего, я тебе ничего не должен. На каком основании я тебе должен? Если я тебе должен что-то, докажи. Докажи. Не подписники, бумажульки их, не нахрен они вам нужны, какие-то повестки там без печати без всего выкиньте ее нахер и все забейте вот у меня также я также своим коматом поступал выбрасывал нахрен эти с повестки и все я не я 82 -го года рождения я ничего не должен никакой российской федерации и у меня даже мне ребята рассказывают что человек так в армию не пошел суд так выиграл то что он родился в Советском Союзе и должен той стране то есть ну так ну такой вот был прецедент давным давно уже, сколько лет прошло вот. так что вот так вот Все, всего доброго думайте своей головой и помните не платите ни за что никто вас не выселит без вашего без вашей росписи без вашего ведома никто ничего сделать не может прежде чем вас выселить они сначала должны доказать кто они такие и на каком основании они вас выселяют если вы живете в доме который построен в советское время то вам могут предъявить только строители этого дома, которые строили Если вот так брать по-человечески А не какие-то там, кто-то, чиновнички, всякое вот это говно Мусорка, а то я их называю мусором вообще, генетическим Они там из себя умных таких правителей строят На самом деле дегенераты кончены Ни хрена не умеют Вот и все Всего доброго